Приветствую вас на канале Максима Черепанова от Глады Краснодар. Мы с вами сегодня посещаем трехкомнатную квартиру. Пойдемте посмотрим. Трехкомнатная квартира 82 квадратных метра. Мы сразу входим. Здесь получается коридор 10 квадратных метров. С левой стороны от меня туалет. Стояк, выводы под коммуникации. Здесь будет кухня. кухню гостиную можно сделать 14,5 квадратных метров. С кухни выход на балкон. Балкон ленточный, соединяется с комнатой рядом стоящим. В комнате рядом стоящий. 11,5 квадратных ну 12 квадратных метров это точно есть. Выход опять же на балкон. Соседняя комната получается еще один балкон. Выход вот он сбоку, тут два окна. Получается, здесь 19 квадратных метров, она такая квадратная. И третья комната, 15 квадратных метров, она уже идет без балкона Вот такая, при частовой 82 квадратных метра у дома И здесь еще у нас санузел получается объединенный, здесь ванна, вернее, ванна